друзья всем привет приветствую вас на своем youtube канале в своих соцсетях многие партнеры задают мне вопрос э, с чего лучше начать как подойти к кандидату что ему предложить продукт или бизнес бизнес или продукт что лучше бизнес или продукт продукт или бизнес э, делюсь своим мнением на своем youtube канале как я это делаю смотрите я всегда задаю вопросы человеку я не предлагаю ему что-либо первое это я задаю вопросы чтобы узнать выявить его потребность и потом ему продаю вот и все секрет один не нужно человеку продавать что ты хочешь человеку, у человека нужно спросить, что его интересует, что у него болит, что ему больше подходит в данное время. Продукт или бизнес, бизнес или продукт. И вы точно получите ответ. И сделайте либо продажу, либо подпишите человека в бизнес. Но я, э, мой метод, я спрашиваю у людей, задаю несколько вопросов. Первый вопрос я задаю, это знакомый человеку, человек, либо человек из соцсетей, я спрашиваю, Сергей, скажи, пожалуйста, тебе было бы интересно создать дополнительный источник дохода? Ну, чтобы зарабатывать 200, 300, 500, тысяч долларов, а дальше, может, и намного больше. Тебе вообще интересно вот создать дополнительный источник дохода? И жду ответ у человека. Я больше не рассказываю ничего о своей компании, о своих продуктах. Я просто жду ответ, что человек скажет. И по статистике 100% людей говорят, конечно, я хочу создать источник дохода. Даже Билл Гейтс и тот думает о том, как бы создать еще один источник дохода. Чтобы деньги приходили э, в пассивном э, виде, либо в остаточном виде. Все мечтают, все. То есть первый вопрос, мне нужно получить да. Всех интересует возможность заработка. Я говорю, второй вопрос задаю. А скажи, пожалуйста, ты хотел бы больше узнать об этой возможности? Я могу с тобой поделиться информацией. Скажи, пожалуйста, ты хотел бы больше узнать о моем предложении? И жду ответ. Просто жду, любуюсь природой и жду ответ. Моя задача задавать вопросы и ждать ответы. Человек говорит, ну давай посмотрю. Все. Два да я получил уже. И третий вопрос э, я задаю. Здесь уже э, можно идти двумя путями. Либо я сам могу делать короткую мини-презентацию свою за минуту. Э, свои бизнес возможности. Либо я говорю, э, если тебе будет удобно, я, чтобы не тратить сейчас свое и мое время, я могу тебе отправить короткое видео, две-три минуты, две-три-пять минут. Ты посмотришь, если тебя заинтересует, я тебе потом расскажу, что нужно конкретно делать, чтобы начать зарабатывать 200, 300, 500 долларов в месяц. Идет, идет. Вот все просто. Если подводить итог, наш бизнес он очень простой и многие ребята думают, как правильно так или не так, как задавать вопросы, начинать с продукта или с бизнеса. Друзья, да неважно, как вы начинаете, приведу вот пример еще по продукту, я спрашиваю для примера, скажи пожалуйста, в твоем окружении есть люди, которые хотели бы улучшить свое состояние здоровья, либо в твоем окружении есть люди, которые хотели бы снизить там вес 2-3-5 килограмм. В твоем окружении есть люди, которые интересуются функциональным питанием. А человек говорит, а что ты хочешь предложить? А мне это и нужно. Я говорю, вот есть я занимаюсь такой-то компанией, у меня есть какие-то продукты, они делают это, это, это. Вот и все. Все очень просто. Задавайте вопросы. И неважно важно, э, начнешь ты с продукта, либо с бизнеса. Если человек говорит, продукт мне не интересует, я говорю, а возможность заработка хотел бы создать источник дохода? Тема денег тебе интересна? И люди говорят, да. Чтобы больше подписывать людей, есть один секрет. Нужно делать статистику. И наш бизнес, он бизнес статистики. Ты больше разговариваешь с людьми, больше даешь информации, больше ну, спрашиваешь и впоследствии даешь информацию, либо делаешь свою мини-презентацию, чему нужно научиться делать. И я расскажу, как их делать мини-презентацию в следующих видео. Наше дело статистика. 10 человек, 8 говорят нет после просмотра ролика или после моей презентации. А один говорит, я хочу продукт, а другой, ну я хотел бы бизнес. Все, желаю вам удачи, друзья. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, комментируйте. Пишите в комментариях, может быть у вас есть свои варианты, с чего вы начинаете, с продукта или с бизнеса людям будет интересно они почитают ваши комментарии и мы вместе поможем нашему брату э, расти в сетевом маркетинге пока полюбуйтесь вот такой природой красивой, очень шикарная у нас на западной Украине здесь в лесу все, пока-пока